Мужская половина коллектива Вас поздравляет с праздником весны. Коллеги, вы прекрасные, и красивы. Как нежные, прелестные да цветы. Такими же всегда и оставайтесь. Круглогодично, летом и зимой. Живите ярко, чаще улыбайтесь. И украшайте этот мир собой. С праздником, дорогие женщины!